Всем привет, друзья! Когда у меня есть свободное время и нужные материалы, я это время посвящаю изготовлению различных рыболовных самоделок. И сегодня будет одна из них, а именно черпачок для зимней рыбалки. Понятно, что в магазине он стоит не так уж и дорого, но согласитесь, что любая вещь, сделанная своими руками, зачастую бывает намного практичнее, намного приятнее выглядит, и я на нее не потрачу ни копейки. Итак, для изготовления мне понадобится Кусочек стальной проволоки на ручку. Небольшая пластинка из миллиметрового алюминия. Это будет сам черпачок. Ну и три винных пробки. Из них я сделаю ручку. Бур у меня 130, поэтому сейчас вырежу круг вот из этой пластинки диаметром 13 сантиметров. Дальше я ее буду загибать, и сама пластинка получится чуть поменьше. При помощи наковаленки зубилой молотка выколотил вот эту вот окружность. Теперь ее надо обработать. Заготовочку скруглил, теперь надо убрать старую краску и после этого можно приступать загибать. Наверняка найдутся те, кто скажет, что в данный момент можно было бы сразу же уже засверлить отверстие. Но поверьте, алюминий хрупкий и когда я его буду загибать, если сейчас насверлю отверстие, он может лопнуть. Поэтому сперва загибаем в нужную нам форму, а после этого только сверлим отверстие. Для загиба этой пластинки мне потребуется круглый молоток, у которого я уже заранее чуть-чуть на наждаке скруглил край, чтобы он не рубил, а чуть-чуть загибал. Потихоньку начинаем пробивать эту пластинку, пока не будет нужный нам загиб. По мере того как прогибается пластина, наружный радиус уменьшается. Вот уже он стал 12-3. Так что черпачок получится в самый раз. Но я думаю, сильно глубоким его нет смысла делать. Вот есть небольшая вогнутость. Этого будет достаточно черпать лед из лунки. И в конечном итоге он у меня получился 12 сантиметров. То есть, грубо говоря, я стянул один сантиметр. Теперь эту заготовочку обработаю наждачной бумагой. Сниму все заусенцы. И подсрежу ее, так скажем. Алюминий обрабатывается очень легко, поэтому на весь загиб у меня ушло около пяти минут. Ну, на зачистку сейчас еще потрачу около минут. По идее вот в таком виде уже можно было бы взять кусок деревяшки, сделать в ней запил, сделать ручку, просверлить отверстие и черпачок готов. Я хочу сделать ручку железную и с пробкой, поэтому продолжаем дальше. Теперь можно переходить к изготовлению самой рукоятки. Сперва нужно выпрямить проволоку. Проволока у меня стальная, 5-миллиметровая. Длину рукоятки уже сами подбирайте, которую вам нужно. Проволоку выпрямил, теперь надо ее зачистить и снять с нее ржавчину. Сильно длинный черпак мне не нужен. Необходимо, чтобы он залазил в рыболовный чемоданчик, поэтому рукоять я сделал 30 сантиметров. Теперь один край прутка необходимо расплющить, чтобы в дальнейшем его можно было приклепать непосредственно к самой чашечке. Расплющил проволоку, теперь надо вот этот край обработать И можно засверлить пару отверстий Засверлил пару отверстий и в самой рукоятке, и в черпачке Под диаметр гвоздиков Теперь это дело можно будет все смело собирать в одно целое Но вот с этой стороны еще поставлю две шайбы Так как алюминий все равно хрупкий, шайбочками будет лучше поджимать Сейчас все расклепаю и продолжу ну и вот таким вот образом расклепал и сразу же на всякий случай закирнил, Клепал обычными гвоздиками через шайбы. При помощи циркуля наметил окружности. Теперь сейчас линеечкой размечу и можно будет сверлить. Отверстие засверлил, теперь нужно снять заусенца. Чтобы черпачок стал выглядеть еще замечательно, покрашу я его черной краской, предварительно обезжирив на улице уже минусовая температура и поэтому при помощи строительного фена немного нагрею металл и после этого только начну красить краска на моем черпачке высохла теперь можно заняться рукояткой сейчас у всех трех пробок выровняю края чтобы они плотно прилегали друг к другу и просверлю по центру отверстия Отверстия готовы. Теперь смело можно вклеивать пробки на ручку. Это очень легко было бы сделать суперклеем. Буквально за 2 минуты. Но у меня он закончился, поэтому буду клеить на момент классик. И мне придется немного подождать, когда он высохнет. Сразу же вот здесь вот под первую пробку надо смазать. И потом одевать ее дальше. Затем обязательно промазываем вот эту вот тыльную часть, чтобы щель потом при обработке не было видно. Ну, и также рукоятку мажем. Вставляем. Следующую пробку плотненько поджали. также ну, так же поступаем с третьей. Ручка почти готова. Теперь осталось дождаться, когда высохнет клей, и немного ее обработать. Прошло некоторое время, клей подстыл. Переходим к финальной стадии, к обработке ручки. Пробка обрабатывается довольно легко, и даже если у вас нету такого станка, вы это с легкостью можете сделать при помощи обычной наждачной бумаги. Наждачкой мелкой фракции немного полирую уже готовую ручку, убираю лишние заусенчики там, ну и так далее. Ну вот и все, друзья. Мой черпак для зимней рыбалки готов. Как вы могли убедиться, минимум материалов у меня ушло. Немного времени. Единственное, я долго ждал, пока у меня застынет клей. Вот такой вот черпачок. Думаю, что он получился не намного хуже, чем магазинный. А главное, в халяву. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.